25 апреля в Москве состоялось историческое событие. Первый форум артистов «Ивент-индустрии. Сцена-2016». 8 часов практической информации, 12 спикеров, 250 участников из Москвы, Казани, Омска, Ижевска, Самары и других городов России. я ожидаю интересных дискуссий, интересных, э, интересных вопросов, э, злободневных вопросов, которые люди хотят обсудить. На этом форуме, который называется «Сцена 2016», но ну, в первую очередь я хочу увидеть своих коллег и пообщаться с ними на те актуальные темы, которые действительно животрепещут каждого из нас. Ну и, конечно, получить ответы на вопросы, как же мы будем жить дальше, как будем продаваться и что нового появится в нашей индустрии в ближайшее время. Собственно, и сама тема форума была злободневной – выживание и развитие артистов в новых экономических условиях. Обсуждались вопросы эффективности рекламы, деятельности артистов в регионах, взаимодействия с организаторами мероприятий, выполнения рейдеров. О том, насколько форум оказался полезным, рассказывают сами участники «Сцены-2016». На форуме Сцена 2016 на самом деле больше всего запомнилось, наверное, даже не продажи, потому что большинство говорят сегодня о них, а это позиционирование себя и, прежде всего, это видеофишки. Форум Сцена 2016 оказался максимально информативным, мне кажется, для каждого присутствующего здесь гостя. Было много интересных лиц э, новых, э, было много интересных спикеров, которые рассказали действительно очень актуальные темы. Помимо самих артистов, форум посетили организаторы мероприятий, продюсеры, промоутеры и менеджеры шоу-проектов. Уникальность сцены 2016 в том, что артисты впервые смогли почувствовать себя не конкурентами, а коллегами и вместе заняться решением актуальных вопросов. Честно говоря, для меня явилось откровением э -э присутствия такого количества участников на форуме, это значит, что эта тема действительно актуальна и что этот форум «Сцена 2016» и далее «2017» востребован. И как следствие мы только начинаем, естественно, участие в этих мероприятиях. Я думаю, что ну, очень правильно организовывать такие мероприятия для того, чтобы делиться друг с другом знаниями, да и просто знакомиться, в конце концов. Любой такой форум э, профессионалов этой индустрии, он дико полезен. И в следующий раз я постараюсь сделать таким образом, чтобы быть на нем от зари до зари, как там у Тарантино, от заката до рассвета. Вот, поэтому давайте, ребят, дерзайте, э, помещение хорошее, народу много, энергетика мне понравилась, поэтому вперед. Сцена 2016. Э, нужный ли проект? Хороший вопрос, и ответ на него однозначный, конечно, нужен в первую очередь, что это очень хорошая площадка для встречи людей, находящихся в каком-то смысле по разные стороны баррикад в рамках организации э, event мероприятий. Здесь есть очень хорошая возможность встретиться лицом к лицу с подрядчиками, с которыми ты в основном общаешься по телефону, либо переписываешься по почте. Мероприятие очень хорошее, ставлю ему пятерку по пятибальной системе. Сегодня на э, этом замечательном форуме очень многие эксперты и специалисты, а также и ребята, которые были в зале, высказывали по-настоящему интересные инновационные вещи. Я полагаю, что они позволят очень многим рвануть вперед, получить даже в условиях кризиса достаточное количество заказов, высоких гонораров и хорошего настроения. В Москве... Постоянно происходят масса интереснейших событий, но я сегодня здесь на мероприятии Сцена 2016. Почему? Потому что это очень важное для меня. Профессиональное событие, очень информативное, как оказалось. Спикеров слушаю с удовольствием, и даже выйти на кофе кофебрейк не всегда хочется. Настолько важно с кем-то пообщаться и в неформальной обстановке, и послушать со сцены. Сочла за честь стать экспертом в мероприятии, которые организует Антон. И большого успеха в сцене 2016-2017 и так далее. От участников еще продолжают поступать отзывы, но уже сейчас организаторы с уверенностью заявляют следующему форуму быть.